Как часто вы слышали фразу? Да, может быть, и сами были в этом э, случае. Ох, мое сердце так и чуяло, так и произошло. И, как правило, это говорят о каком-либо негативе, который произошел с человеком. Давайте чуть-чуть разберемся. Есть у меня такая фраза, да, эзотерикам воли. Здесь это очень хорошо работающая вещь. У психологов есть такое понятие «самосбывающееся пророчество». То есть, что это значит? Это значит, по каким-либо причинам я считала, что здесь будет плохо. Мы сейчас даже не берем, что именно плохо. Эти причины, как правило, очень внутренние. Я имею в виду, по жесту, да, где-то в далекое прошлое. В лучшем случае это детство, в худшем это в моем роду так принято. И тогда а, мне кажется, что что-то будет не то, не так, и что-то здесь случится. И когда мне так кажется, сначала на уровне показалось, потом мой перископ, назовем это так, я имею в виду сейчас внимание, вылазит и начинает внимательно наблюдать. Это его задача, оно же внимание. И тогда мое внимание падает именно на те предметы, действия, ситуации, которые подтверждают то, что мне показалось. И потом оказалось, что не показалось. В итоге... Все происходит именно так, как я решил. И тут со мной начинают люди спорить только в одном случае. Как я решил? Я что, хочу этого? Ну, вообще-то, вы так долго шли, и ваши старания и путь должны быть вознаграждены. Именно поэтому ваше пророчество должно сбыться. А... Мне теперь совсем ничего не хотеть? Какая хорошая фраза. Здесь на канале есть видео, он только называется «Позвольте себе хотеть». Неужели то, что у вас сбылось, то, что вы себе напророчили какую-то беду, вы именно это и хотели? Неужели вы хотели так? Если фантазия прекрасно работает, если результат вознаграждается, так, может быть, хотеть, чтобы дети хорошо учились, чтобы мужчины дарили цветы, чтобы родители улыбались, чтобы у меня был повод для хорошего в жизни. А выдуманное обратно не вдумаешь. Поэтому, когда мне что-то показалось, это однозначно, да, что-то мне показалось. Но с этим можно поработать. И если, как многие говорят, у меня так хорошо развитая интуиция, прекрасно. Давайте интуицию сюда и мы и включим. И тогда поговорите с собой и убедите себя, что то, что вам показалось, вам очень сильно не нужно. А, и расскажите себе, что же вам все-таки нужно. Возможно, это будет еще началом некоторых действий. Возможно, вы все-таки спросите участников событий, так ли это на самом деле или не так. Впрочем, нам это уже совершенно без разницы. Наша задача, как мы сделали все возможное, чтобы это случилось – сделать все возможное, чтобы это не произошло. Вплоть до того, что можно приходить к психологу и просто снимать страхи, которые у меня есть, снимать те предвидения, которые у меня есть плохого. И знаете, у гадалок это тоже прекрасно работает. Когда гадалка рассказывает что-то плохое, то человек на это становится нацелен. И у него это сбывается и получается. А хорошее ничего не сбылось. Возможно, нацеленность была чуть меньше. Почему человек нацелен на плохое? Не потому, что мы что-то не так делаем. Ни в коем разе. Это потому, что что-то плохое влияет на жизнь и опасно для жизни и может вызвать смерть. Именно поэтому... Процесс эволюции шел таким образом, что на негатив мы обращаем больше внимания. Ну, собственно, вы уже видите, что этим прекрасно пользуются корреспонденты, делая такие заголовки, что иногда кровь стынет жила. Ваша задача со своими пророчествами договориться, чтобы в жизни было поменьше негатива, а побольше позитива. Тем более, что это ваше пророчество. И если вы что-то чуете, то тогда, может быть, вы подстрахуетесь. И если это на самом деле происход... произойдет, вам будет не так больно, не так стыдно, не так страшно, не так зло. Ну и, в общем-то, снизите градус негативных эмоций. Ведь все наши интуитивные предсказания даны нам для действий. А сидеть и переживать и обманывать себя – это, наверное… Другая совсем история. Позвольте себе хотеть и жить той жизнью, которую вы хотите.